Так, я готова. Сейчас я запущу демонстрацию экрана, чтобы раскрылась презентация, и мы готовы будем начинать сегодняшний, завершающий, пятый вебинар. Можешь выключать так. Из нашего курса. Напишите, пожалуйста, развернулась ли презентация, как вы видите экран. Я сейчас попробую прощелкать, слайд переворачивается, все в порядке, да? Ага, вижу, и Ну, прекрасно. Давайте начнем с вами. Длинные праздники, несколько нас уже, может быть, даже и утомили. И а, мы, подзаб так, сворачиваем. мы подзабыли с вами, наверное, даже о чем мы говорили, немножко вспомним. Управление личными финансами. Мы начинали с вами с наших убеждений, с бюджета. Разговаривали о том, кто же расхищает наши деньги. И к концу года прошлого мы с вами вышли на планирование на то, чтобы научиться планировать свои цели, которые мы ставим перед собой. В первую очередь нас, конечно же, интересуют финансовые цели, правда? Потому что э, цель, которая стоит денег, э, зачастую э, вызывает у нас э, и э, какие-то опасения, особенно если эта цель дорогостоящая, О. и э, мы себе можем отказывать Это в чем-то, а не хотелось бы. Уважаемые участники и участницы, перепроверьте у себя, пожалуйста, возле вашей иконочки должен гореть в нижнем левом углу микрофон, который перечеркнутый. Да, спасибо большое, тогда не будет помех, и потом, когда вы будете запись прислушивать, то э, не будете отвлекаться, будет хорошо слышно. Возвращаемся к теме нашего разговора сегодняшнего. Помимо того, что мы с вами планируем цели, то, чем мы занимались на предыдущих занятиях и обсуждали разные методы, как же можно достигать цели, как контролировать поставленные планы, теперь нам нужно свести это все вместе в единый план. На предыдущих вебинарах я говорила, что есть три финансовые ошибки, которые совершают люди. И первая ошибка, давайте напомню немножко, первая ошибка – это то, что мы не можем видеть наш сегодняшний день, и это заключается в том, что мы не ведем учет доходов и расходов. Когда мы не понимаем, откуда мы получаем деньги, и самое важное, на что именно мы их тратим, это означает, что… Наши сегодня, наши настоящие у нас не находятся под контролем. И это первая ошибка. Вторая ошибка заключается в том, что мы не ставим четкие, конкретные финансовые цели, как и цели в целом, правда? И это завтрашний день, это будущее. Когда у нас не сформулирована цель, мы не видим будущее, мы не понимаем, куда мы движемся, к чему мы идем. И это вторая финансовая ошибка. Третья финансовая ошибка заключается в том, что у нас нет четкого финансового плана. Это дорога от нашего сегодня в наше завтра. Сегодня как раз мы будем с вами говорить о составлении финансового плана. Не опасайтесь, что это слишком сложный документ. Это не так. После четырех занятий на нашем курсе вам уже будет понятно, как подойти, с какой стороны подойти к этому страшному зверю финансовый план. Сразу же наперед скажу, что нет жесткой формы, как должен выглядеть этот финансовый план. Сегодня сделаю рассылку всем участницам с наводящими вопросами, отвечая на которые прямо в файлике вы сможете сфокусироваться на составлении своего финансового плана. А дальше это уже будет творческая работа. Итак, поэтапно давайте с вами будем разбираться, как же составить свою дорогу, свою карту из сегодня в наше прекрасное завтра. Тем более, начало года, как раз время э, планировать и строить свои планы на текущий год. Хороший повод именно этим и заняться. Самый первый этап для того, чтобы вы составили свой личный финансовый план, это постановка целей. Те, которые сделали свое домашнее задание с третьего э, вебинара, с третьего занятия, уже готовы, у них уже есть этот раздел. Ваши цели, давайте напомню, должны быть записаны на бумаге, либо это может быть электронный файл, в котором вы э, делаете такую работу. Ответьте для себя на вопрос, когда вы сможете жить на пассивный доход. Возвращаясь к управлению нашим бюджетом, мы говорили одна из стратегий о том, чтобы создать свой капитал, который будет приносить вам пассивный доход, и это означает, что вы свободны, вам не обязательно жестко ходить на работу только для того, чтобы в очередной раз всего лишь наполнить свой холодильник. И, конечно же, рассчитать, какую сумму вам нужно инвестировать. Когда вы ставите перед собой цели, когда вы прописываете свою финансовую цель, и у вас они есть в списке, и у вас четко сформулирована необходимая сумма, то для этих целей работает точно так же. Вы смотрите срок достижения цели, необходимую сумму, которую вы себе запланировали, и рассчитывайте, сколько времени, сколько месяцев или сколько лет у вас до достижения вашей цели, либо вы будете накапливать какую-то сумму, резервировать для достижения своей цели. Возможно, вы можете придумать для себя план, когда какое-то время вы накапливаете остальную сумму для того, чтобы цель быстрее была достигнута, можно прокредитоваться и тогда рассчитать свои риски. И это интересная работа, которая, вот ответы, поиск ответов на такие вопросы поможет вам более четко разобраться с целью и со способами ее достижения. Второй этап – составление и ведение личной финансовой отчетности. Я очень надеюсь, что те, которые с первого вебинара про бюджет и про убеждения сошлись на мнение о том, что все-таки нужно считать свои доходы и расходы, вы уже в процессе, у вас уже есть какие-то ваши цифры, ваша статистика, либо вы это постоянно делаете, не будет для вас сложным этот раздел, конечно, это учет доходов и расходов. И это только первая часть, когда вы зафиксировали, сколько получили, откуда, сколько, на что потратили. Дальше мы с вами анализируем наши денежные потоки, и мы смотрим, на какие категории у нас больше сумма тратится, на какие категории меньше сумма тратится, какую сумму мы можем откладывать для создания своего резервного фонда, какую сумму мы можем направить на достижение, наших приоритетных финансовых целей, которые мы себе запланировали. Ну и, конечно же, злободневный вопрос, где взять деньги? Это про поиск дополнительных источников доходов. Это также вопрос о сокращении расхитителей денег. Их можно взять под контроль. Один из вебинаров, мы именно с вами об этом и говорили. И ответ на этот вопрос тоже может вам подсказать, каким образом вы будете достигать ваши цели. Цели не всегда зависят, даже финансовые, не всегда от размера денег. Вспоминаем с вами также о неденежном форме дохода. Вы можете получать какие-то блага не обязательно через деньги. К примеру, ваша активная э, гражданская позиция, ваше активное участие в жизни вашей громады или общественной организации может давать вам возможность э, путешествовать, ездить в какие-то новые места, обучаться. И э, за такое обучение вы можете э, не оплачивать какие-то э, рыночные цены, у вас может быть цена снижена, к примеру. Этот пример говорит о том, что возможности, много разных. Не циклитесь только на одних деньгах, ищите дополнительные возможности, которые позволят вам это сделать. Возможно, они у вас есть, вы просто на них не обращаете внимания. Этап 3. Контроль и корректировка поставленных целей. План и факт. Когда вы составляете планы, когда вы планируете, вы для себя пишете ваши ожидания, то, что вы хотите, ваши намерения, как бы вы хотели, чтобы это произошло. Проходит время, что-то происходит э, при вашем участии, какие-то могут быть внешние факторы, э, конечно же, ваши внутренние факторы, э, стремление добиться поставленной цели, хотя бы сфокусироваться для начала и двигаться в нужном направлении, это очень важно могут влиять на вашу цель и внешние факторы, от которых вы не слишком зависите. Либо вы можете на них повлиять, либо можете не повлиять. И это интересно, это настоящая жизнь, правда? Было бы, наверное, не так интересно, если я себе записала, и все именно так произошло. Откуда мы знаем? Возможно, нас ожидает нечто большее, нечто интересное, чем мы можем придумать в своих ограниченных возможностях. Позволяйте миру быть к вам благосклонным, принимайте это, расширяйте свои возможности и границы и не циклитесь обязательно на каких-то мелких вещах. Позволяйте жизни давать вам гораздо больше. Когда у вас прошло время, что касается планирования, сейчас у нас уже середина января. Незаметно пролетели праздники, казалось бы, только-только был конец декабря предпраздничная суета. Еще немножко и первый месяц уже Нового года закончится. Проанализируйте, сравните, что у вас есть на сейчас по сравнению с тем временем, когда вы по ходу вебинара выполняли задания. Пересмотрите ваши написанные цели, что изменилось, в какую сторону изменилось. Это не означает, что... Нужно писать только хорошее, все плохое, что с нами происходит, нужно расстраиваться, нужно делать вот так и говорить, нет, у меня ничего не получается, со мной что-то не так, и, ну, мы специалисты в этих вопросах, мы умеем. Пишите как хорошее, так и плохое. Самый важный вопрос, который вы себе задаете. Почему так произошло, как можно сделать лучше? Если что-то не получается, окей, okay, сегодня так почему не получается, чего не хватает для того, чтобы добиться того или получить то, чего мне хочется. Может быть, нужно приложить какие-то другие усилия по-другому. Может быть, нужно пересмотреть свою цель. Может быть, у меня была ошибка на этапе планирования. Реалии показали, что, ну вот, другое. Когда мы ведем учет бюджета, точно так же мы записываем, сначала свои планируемые доходы и траты ну, на, ну, в наступающем месяце, и потом в конце месяца мы сверяем, что у нас получилось. Где-то получилось лучше, где-то получилось хуже, может быть, получилось вообще отлично. Как? Как я это сделала? Как у меня это получилось? Как я могу это повторить, сделать снова? чтобы снова и снова мультиплицировался опыт, который дает мне больше возможностей. Либо если что-то пошло не так, вы же не могли прямо все предусмотреть, правда? Почему? Что я не могла предусмотреть на этапе планирования? Объективно невозможно знать абсолютно, абсолютно все предусмотреть, так не бывает. Всегда, ну, жизнь, наверное, тем и прекрасна, что она может подбросить какие-то сюрпризы, сюрпризы где-то приятные, где-то неприятные, но, тем не менее, это часть нашей жизни, это так и есть. И э, контроль плана и факта – это то, что позволяет вам э, сфокусироваться, вы идете в нужном направлении или, может быть, вы ушли в сторону. И вообще выяснить, вы идете, или, может быть, вы уже не идете, а просто лежите в направлении, которое выбрали, но это уже хорошо, это уже замечательно, это первый этап. Одна из рекомендаций, как можно это делать, в каком формате это можно делать, это встречи с собой и запланированные встречи с собой, просто выделите время для себя, для своей работы над вашим будущим. Выделите для себя время для планирования. Полчаса, 40 минут, 15 минут, один раз в неделю, может быть, кому-то захочется чаще, для того, чтобы вы могли сфокусироваться, Приостановиться немножко в темпе жизни скоростном, в котором мы сейчас живем, заняться приятным времяпровождением, приятными фантазиями о своем будущем и посмотреть, проанализировать, что с вами происходит сейчас и как можно сделать так, чтобы вышли на те цели, которые вы перед собой ставили. Возвращаясь к вопросу финансового плана, мы с вами говорим о планировании денег. Следующий этап – это определение путей достижения цели, это план инвестирования. Здесь речь идет о долгосрочном планировании. Напомню, цели у нас есть краткосрочные, до одного года, даже меньше – это… Несколько месяцев, один-три месяца до полугода. Среднесрочные – это от 1 до пяти лет, иногда от года до трех лет. И долгосрочные – это то, что свыше пяти лет. Цели могут быть и 10, и 15 лет. Самый простой пример, если у вас еще дети дошкольники или младшие школьники, одной из ваших долгосрочных целей будет образование, высшее образование для ваших детей. Наверняка вы задумываетесь о том, какую профессию выберет ребенок, куда ребенок пойдет обучаться после завершения школьного образования. Вы готовитесь, вы интересуетесь, вы узнаете, у кого где учатся дети, кто к какому репетитору ходит, если вы хотите подтянуть знания и навыки детей уже в каком-то определенном направлении, которое ребенок выбирает, ну или вы выбираете для ребенка. Одна из также долгосрочных целей, для которой нужно обязательно разрабатывать планы инвестирования, это создание своего пенсионного капитала и это создание накопления для того возраста, когда вы будете уже в нетрудоспособном возрасте и захотите просто отдыхать и для того, чтобы в это время... Вы не были на очень скудном государственном обеспечении, а солидарная система практически в каждой стране – это обеспечение, ну, просто минимума. А Не хочется, хочется позволять себе немножко больше, именно об этом вам нужно позаботиться самостоятельно. И чем раньше вы начнете это делать, как раз в том трудоспособном возрасте, когда вы зарабатываете до, достаточный уровень дохода, перенаправляйте какую-то сумму на ваше будущее, отложенный выбор. Мы тоже об этом с вами говорили. И это как раз и есть долгосрочная цель. Без привлечения финансовых услуг тут не обойтись. Для выгодного инвестирования вы начинаете накапливать деньги и деньги просто не должны лежать, они должны приносить вам какой-то доход, они должны работать. Работать деньги могут в финансовых услугах, в собственном бизнесе. К примеру, вы можете идти по пути инвестирования в недвижимость, тем, чтобы потом недвижимость вам приносила доход то вот ответ на вопрос, что делать с деньгами, сколько мне нужно откладывать, сколько лет я планирую накапливать, какую сумму я планирую накапливать, и ответ на вопрос, что же я буду делать с деньгами, заключается в том, что вы будете подыскивать для себя подходящую финансовую услугу. Здесь нужно также быть достаточно аккуратным и повышать свой уровень знаний для того, чтобы понимать, какие есть на рынке, доступные для вас финансовые услуги, как они работают, какие есть риски у той или иной финансовой услуги, как вы будете управлять деньгами, какой вы ожидаете уровень дохода. Доходность меняется, меняется со временем, и мы видим, как это все видоизменяется, и постоянно нужно деньги свои контролировать и что-то принимать, какие-то решения, что с ними делать. Выбор стратегии инвестирования. К сожалению, вот тот курс, с которым мы с вами работаем, не, я не захожу слишком глубоко в стратегии инвестирования, в целом в инвестировании. Вам нужно, если для вас это интересно, если для вас это актуально, то вам нужно будет самостоятельно поискать информацию на эту тему. Почему? Потому что эта тема вообще для отдельного курса, и мы с вами... Идем сейчас больше для получения каких-то практических навыков, которые можно при, применять уже прямо сегодня. И если на сегодня у вас еще не сформирован свой резервный фонд, если на сегодня вы не взяли под контроль ваши деньги, то говорить о стратегиях инвестирования, ну, правда, еще рано. Учимся распоряжаться теми деньгами, которые есть в наличии, увеличиваем доход. И после этого занимаемся инвестированием. Почему? Потому что чем меньше сумма, которой вы распоряжаетесь, тем дешевле в плане денег вам стоят финансовые ошибки. И э, чем больше сумма, которой вы распоряжаетесь, тем дороже будут стоить эти ошибки. Практикуйтесь пока на небольших деньгах, на достаточной сумме, которая для вас не будет слишком критична. Э, это безопасность и финансовая безопасность, и это ваше психологическое спокойствие. Не рискуйте лишний раз. Риск должен быть оправдан. Но, э, тем не менее, в финансовом плане один из разделов, как раз и заключается в том, что вы прорабатываете долгосрочные свои финансовые цели и ищите способы, каким образом вы будете на длинном периоде управлять своими деньгами для достижения той или финансовой цели. У вас может быть сейчас и нет долгосрочной финансовой цели, у вас могут быть цели, которые на более короткий период отлично, замечательно, Учимся распоряжаться в рамках этих целей теми ресурсами, которые у нас есть, и потом переходим к более долгосрочному планированию. Не самый простой процесс на самом деле, но этому всему можно научиться. Как... Теперь пройдемся подробнее по каждому этапу. Как оценить свою финансовую ситуацию? На что обратить внимание? Оценить свою финансовую ситуацию достаточно просто – пощупали карман, открыли кошелек, посмотрели банковскую выписку, да, но это шутка. Что мы оцениваем? Мы оцениваем размер дохода. Если вы ведете личный бюджет, личный бюджет – это там, где один наполняет, один тратит, семейный бюджет, может быть, большее количество людей, которые наполняют, и большее количество людей, которые тратят. Ну, или один наполняет и много тратят размер дохода, который у вас есть на сейчас. Сравните желаемый размер дохода. Если вам хочется получить сразу же в руки миллион, контрольный вопрос, что вы будете с ним делать? Если у вас возникает мысль купить яхту, построить или купить сразу же большой дом, 100% миллион в руки вам точно сейчас не нужен, потому что это не та стратегия, которая приводит к финансовому благосостоянию. В вашем доходе, особенно в семейном бюджете, который наполняется несколькими людьми, посмотрите, кто основной добытчик. Для чего это нужно? Основного добытчика обязательно нужно подстраховать каким-либо страховым полисом, который будет защищать вас в случае потери трудоспособности добытчика. Особенно если очень большая разница, кто-то один получает большую сумму, кто-то либо не получает, либо получает там минимальную. Не самый приятный вопрос, который мы любим себе задавать, а что будет, если этот человек исчезнет? Либо если у этого добытчика исчезнет доход, что будет в этой ситуации? И об этом стоит задуматься. Проанализируйте, сделайте аудит, какие у вас есть активы. Напомню, активы это то, что приносит доходы. Активы это не только недвижимость, бизнес, депозиты, там еще какие-либо вклады. Активами могут быть ваши какие-то узкоспециальные знания, которые вы можете переводить в деньги, монетизировать, к примеру. Вы Хорошо владеете иностранным языком, вы работаете переводчиком, это ваш актив, вы умеете делать руками какие-то там уникальные вещи, и там что-то вы шьете, вышиваете, пишете каллиграфию, и это тоже ваш актив. Вы хорошо знаете законодательную базу, и вы можете пойти представлять интересы другого человека в суде, это тоже ваш актив. Подумайте, что есть вашими активами. Пассивы – это то, что требует, обслуживания, требует денег. Квартира, в которой вы живете или дом – пассив. Автомобиль, на котором вы ездите по своим личным делам – пассив. Кредиты – классический пассив. Гараж, которым вы не пользуетесь, который стоит заваленный старым хламом, но за него нужно сделать хотя бы раз в год платеж в гаражном кооперативе – это тоже пассив. Подумайте о том, можно ли его перевести в актив, расчистить, найти арендатора и э, заключить договор с ним и сдать его в аренду. Инструмент, который лежит у вас э, в гараже, в сарае, в кладовке, которым вы не пользуетесь, это пассив. Если вы его попробовали сдать в аренду или продать, вы перевели его в деньги, это может стать вашим активом. И следующие, каковы ваши расходы, личные и семейные, мы уже много времени уделили этому вопросу, нужно четко понимать, на что именно семья, либо вы тратите ваши деньги. Эти все вопросы, ответы на эти вопросы касаются оценки вашей общей финансовой ситуации на сегодня, то, что происходит с вами сегодня. Финансовые цели. О методике постановки целей мы уже с вами говорили, сфокусируемся вот на чем. В каком возрасте я собираюсь оставить работу и уйти на пенсию? Ответ на этот вопрос, Ольга ну, улыбается сидит, ответ на этот вопрос заключается в том, что вы будете для себя формулировать долгосрочную инвестиционную цель. Да, сколько мне нужно накопить денег к тому возрасту, когда я захочу уйти на пенсию. Может, я и не хочу уходить на пенсию, но э, хорошо, э, сколько мне понадобится э, капитала, который будет приносить мне тот уровень пассивного дохода, чтобы мне было достаточно покрывать мои, ну, к примеру, базовые потребности. Остальное я буду делать в свое удовольствие, я буду заниматься тем, чем мне хочется, мне за это будут платить, неважно какую сумму, мои базовые потребности будут удовлетворены пассивным доходом. Вот это долгосрочная финансовая цель. Какую ежемесячную пенсию я хочу получать, либо какой ежемесячный пассивный доход я хочу получать, это этого тоже будет зависеть здесь уже математическим способом, через там, процентную пропорцию вы можете высчитать, какая сумма вам нужна. Если вам сложно представить, какую сумму вы хотите себе накопить. Можно пойти от простого, сколько денег в месяц мне понадобится. Отлично, посчитали, через сколько лет вы выходите на пенсию или уходите в чистый пассивный доход, и посчитали, сколько вам надо накопить капитала. Нужно понять, нужны ли вам накопления для обучения детей. Возможно, в приоритетах эта финансовая цель будет у вас стоять раньше, и тогда вы понимаете, что ближайшие сколько-то 5-7 лет, 3 года вы накапливаете на обучение ребенка какую-то сумму. За время, пока ребенок оканч... заканчивает обучение, вы потом переходите к накоплению для своего капитала, для своего пенсионного капитала. Вот у меня была основная последние несколько лет моя финансовая инвестиция – это образование ребенка. Теперь уже, к счастью, он получил, закончил магистратуру, получил диплом, устроился на работу, он ушел на полное свое обеспечение, и я теперь смело могу переходить к своему собственному накоплению капитала. Нужны ли... Накопления, возможно, еще связанные с укреплением здоровья. Такое тоже бывает, когда мы заходим в более старший возраст, и мы должны позаботиться о том, чтобы у нас достаточно было средств для обеспечения своего здоровья, особенно если есть какие-то хронические заболевания. Даже если их нет, за 15-20 лет мы умудряемся по пути чего-нибудь себе насобирать, правда? Также перечислите, какие еще финансовые цели у вас есть, это может быть покупка недвижимости, это может быть покупка автомобиля, это может быть в том числе образование узкоспециальное, к примеру, которое может стоить хорошую сумму денег, например, если вы выбрали или там ваши дети выбирают сферу медицины, там образование достаточно дорогое и не быстрое, там нужно много лет для того, чтобы обучиться. Может быть, вы поставите для себя задачу переквалификации. Вы можете находиться в декретном отпуске, воспитывая детей до какого-то там среднего или там, даже, ну, до окончания школы. Навряд ли это надо иметь очень большое терпение, чтобы этим заниматься, но тем не менее. За время вашего декретного отпуска, даже если вы сейчас на 3-4 года выпадаете из профессиональной деятельности, вам потом нужно наверстывать это время. Настолько все быстро меняется, что новые компетенции какие-то появляются, новые знания. Может быть, вы захотите вообще чем-то другим заниматься, и вам нужно будет тоже пройти свое обучение. И это тоже может быть финансовой целью, это тоже нужно учитывать когда вы составляете и разрабатываете ваши финансовые цели. Поговорим о разделе финансового плана, о финансовой защите. Самое первое, с чего мы начинаем, мы с вами говорили, это создание резервного фонда от непредвиденных ситуаций. Это самое первое, что должно у вас быть. Хотя бы небольшой но свой собственный резервный фонд, для того, чтобы можно было покрыть какие-то быстрые, непредвиденные ситуации, внезапные, которые требуют финансов. Дальше мы заботимся о своем будущем, это создание пенсионных накоплений, то, о чем сейчас я рассказывала. Сюда можно привлекать финансовые услуги. Мы говорили с вами о том, что нужно выяснить, кто основной добытчик, и чтобы его подстраховать на случай потери трудоспособности. Вот это как раз страхование жизни. Это достаточно доступная услуга. Много разных страховых компаний, которые именно занимаются страхованием жизни, для этого нужна отдельная лицензия. Тот регулятор, который регулирует деятельность страховых компаний, выдает лицензии, обязательно перепроверяйте наличие лицензии. Но тут нужно понимать, работает много консультантов в этой сфере, наверняка уже сталкивались, слышали. Важно понимать, какой момент. Выбирайте вы. Консультант может подводить вас к выбору, который более выгоден для консультанта, который получает комиссионные. И очень важно, чтобы вы для себя хорошо разобрались в этом вопросе, и вы для себя понимали. На сколько лет вы хотите приобретать такой полис? Сколько лет этот полис будет действовать? До достижения какого возраста этот полис будет действовать? У кого этот полис будет? Этот полис будет у вас или у вашего супруга, или у ваших детей, или у вас всех вместе? В... У меня в моей семье полис есть у всех. У всех нас троих в разных страховых компаниях и на разные сроки. У меня сейчас в данный момент накладываются два полиса один на другой в разных страховых компаниях. И я сделала это умышленно. Мой первый полис заканчивается, когда мне исполнится 47%. За почти 20 лет я привыкла, что э, я нахожусь под страховым покрытием, и какая-то сумма у меня накапливается, и мне не очень хочется расставаться именно со страховым покрытием. Поэтому я села и для себя проанализировала, сколько лет я еще готова делать такие платежи, у меня ежегодный платеж есть, в какой сумме я хотела бы это делать, я у себя честно спросила, а когда я уже не захочу это делать, и я приняла решение, что до 65 лет я еще беру новый полис, после 65 не факт, что я захочу продолжать а к тому времени я захочу тратить. Так, у меня компьютер пишет, что неустойчивый интернет, поставьте плюсики, все ли нормально, слышно, без задержки ли идет звук, нормально, да? Ага, продолжаем. И спасибо большое, хотела удостовериться, что я не разговариваю просто перед экраном, потому что немножко все-таки сложно, я вижу картинку, я вижу реакцию, что вы реагируете, значит, все работает и хорошо, и замечательно. Еще один этап финансовой защиты, это защита себя и своих близких от непредвиденных финансовых проблем, как раз это про вот тот резервный фонд от каких-то чрезвычайных ситуаций, о котором мы с вами говорили. Обратите внимание на слайде, я специально написала резервного ликвидного фонда. Это означает, что вы очень быстро сможете добраться до ваших денег. Иногда у меня спрашивают, ну, а можно вот в качестве, чтобы деньги я боюсь использовать финансовые услуги, или я опасаюсь, и банки не выполняют свои обязательства, уходят с рынка, а страховые компании, ой, ужас, вообще кошмар, мы уже это все проходили. Я буду покупать золото, можно? Можно. Покупайте. Вопрос один. Когда вы идете в магазин покупать золотое украшение, вы покупаете по цене какой? Есть понятие «стоимость одного грамма золота в украшениях». Да, сюда закладывается работа ювелира. Не только сам материал, золото дорожает. Ну, это логично. Почему? Потому что это все-таки исчерпаемый ресурс, который в целом на планете Земля ограниченный. А поскольку людей становится все больше и больше, и аппетитов тоже все больше и больше, то цена будет расти. Она колеблется, она немножко повышается, немножко понижается, но в целом тренд за последние там, несколько сотен лет показывает, что это выгодная инвестиция. Ровно до тех пор, когда вам экстренно нужны деньги, и вы золото будете переводить в наличные. И для того, чтобы это сделать быстро, вам приходится идти куда? В ломбард. Это то финансовое учреждение, которое достаточно быстро готово вам выдать деньги. Но в ломбарде оценщик, взвешивая ваше золотое украшение, называет вам цену за 1 грамм в ломе золота. И, соответственно, цена в изделии, цена в ломе может различаться в два раза и больше. И а, тогда может получиться, что у вас будут очень серьезные финансовые потери. Оцените для себя, настолько ли вы не доверяете банковской системе или настолько ли вы не доверяете страховым компаниям. Возможно, вам не достает знаний финансовых знаний. Вот именно для этого подобные курсы по финансовой грамотности и организовываются для того, чтобы в обычной привычной жизни вы могли принимать такие финансовые решения, которые будут для вас максимально выгодны. К сожалению, школьная программа не дает базовых знаний, как управлять своими финансами. Но, тем не менее, это тот навык, который прекрасно тренируется и который можно обучиться. Ничего сложного в этом нет. Ликвидный резервный фонд ⁇ это тот фонд, который вы сможете быстро перевести в наличные деньги для покрытия каких-то форс-мажоров. Напомню, создавая резервный фонд, некоторую сумму вы обязательно имеете под рукой наличными на банковской карте. У себя дома, ну, часть наличных дома в любом случае должны быть, потому что даже не всегда есть возможность э, или же время э, сбегать в банкомат за наличкой, да? а, поэтому какая-то наличная сумма должна быть у вас, а дальше… Используйте э, страховки, страховки от несчастного случая. Историю про сумочку рассказывала, на записи это должно быть, вернитесь, переслушайте. Э, сюда же могут подключаться краткосрочные депозиты, когда... Деньги ваши хотя бы покрыты от уровня инфляции, которая съедает стоимость ваших денег. Но это краткосрочный депозит от 1 до 3 месяцев. И если у вас экстренно что-то произошло, вам нужны деньги там на лечение, либо на ремонт автомобиля, квартиры, на стоматолога, еще на какие-то экстренные ситуации. Вы можете воспользоваться вплоть до использования кредитного лимита, чтобы потом по окончании срока действия депозитного договора вы могли это перекрыть. В первую очередь вы будете спокойны, вы будете знать, что у вас все под контролем, у вас есть деньги, вы сможете быстро решить те сложные ситуации, которые могут возникнуть. Но согласитесь, ради этого стоит один раз посидеть, попланировать и подумать, как можно это сделать. Мы покупаем наше спокойствие и наше спокойное будущее. Определите, что вы ставите, когда вы размышляете уже о накоплениях. Вам нужно понимать, что вы ставите на первое место при размещении ваших денег. Вот здесь именно психологические особенности, ваши убеждения, что вас тревожит, в какие моменты вы более спокойны. Если для вас важна надежность, это означает, что вы должны понимать четкие гарантии возврата ваших денег. И когда вы рассматриваете какую-либо финансовую услугу, то вы задаетесь вопросом, а каковы гарантии возврата моих денег? А что будет гарантировать этот возврат? Если же вы ставите для себя доходность, жаба жадности вылазит и говорит, не-не-не, нам надо подороже, мы хотим побольше получить денег, то э, определите, ответьте для себя на вопрос, какой я хочу иметь, иметь процент по своим инвестициям. И э, еще один критерий – ликвидность. Ликвидность – это означает, что вы быстро можете перевести деньги в наличные, когда я хочу воспользоваться этими деньгами принимая любое свое решение о размещении денег, покупка золота, покупка недвижимость, вложение в бизнес, использование депозитных услуг, использование страховых услуг – три критерия. Надежность, какие гарантии, доходность, сколько я заработаю, и ликвидность, сколько у меня будет времени на то, чтобы получить мои деньги. Вот этот простой анализ поможет вам разобраться и принять правильное финансовое решение. Выбирая свою инвестиционную стратегию. Когда мы разрабатываем для себя инвестиционную стратегию, это означает, что мы принимаем решение, куда я хочу инвестировать свои деньги, в какой э, вид услуг. Сюда могут быть и финансовые услуги, мы говорили о том, что это может быть бизнес, это может быть недвижимость. Я могу инвестировать свои деньги в свое образование, я могу инвестировать свои деньги в образование своих детей, ожидая в будущем получать от них дивиденды но тут уже как договоритесь со своими детьми, да, если я принимаю такое решение, то хотя бы надо позаботиться, чтобы лет через 15-20 я как минимум не разругалась окончательно со своими детьми, потому что моя инвестиция будет очень неликвидна в таком случае, то тогда, наверное, мне придется еще инвестировать и в себя тоже, в то, чтобы я была спокойной, гармоничной, уравновешенной и так далее. Вопрос еще, какими финансовыми услугами я буду пользоваться. Если вы выбираете финансовые услуги, вы понимаете, что недостаточно знаний. Сейчас информацию можно найти. Информацию можно найти бесплатную, если правильно ее искать. Информацию, иногда за информацию нужно заплатить какие-то деньги, это могут быть какие-то экспертные консультации. И э, тем не менее у вас это окупится. Потому что если вы будете, э, ну скажем так, без критичного мышления на обум доверяться любому, кто будет вам предлагать размещать ваши деньги, поверьте, мошенники будут счастливы, вы нет. Тут нужно быть аккуратно. И вот вопрос, каких специальных знаний мне не хватает, если вы для себя приняли решение, к примеру, что биржа – это не мое, я не хочу себе морочить голову этими сложными понятиями, то тогда вы вообще не занимаетесь этим вопросом, вы ищете другие способы. Но если вам интересно, как люди зарабатывают на бирже, то тогда нужно поискать дополнительные узкоспециальные знания о том, как работает биржа, кто такие брокеры, как работают акции, как работают товарные опционы и так далее. И это может оказаться настолько интересным, что может стать вообще вашей профессиональной деятельностью. Вы разработали для себя свой собственный инвестиционный план и потом успешно продолжили в этом работать, оказывая это как услугу и получать от этого доход. Почему нет? Тоже может быть отличной стратегией. Если вы не готовы самостоятельно настолько глубоко это изучать, то осмотритесь и подумайте, где вы найдете экспертов в нужной сфере. Вы прекрасно с этим в повседневной жизни сталкиваетесь, и вы это знаете, когда нужно выбрать, допустим, дошкольное учреждение для ребенка, что мама делает. Мама садится на мамские сайты и спрашивает у всех своих знакомых, а где учится ребенок, а какая там учительница, а какие там условия, а как туда можно попасть, а там хорошо или плохо, а какие ваши впечатления и так далее. И это называется как раз поиск экспертов. И в финансах это работает точно так же. Ничего другого сложного в этом нет. Так же самое, как вы ищете хорошего доктора для себя или для членов своей семьи, вы делаете такой же опрос, вы спрашиваете. Точно так же это работает в финансовой сфере. Еще один вопрос, как я буду оценивать свои риски. Для начала не бойтесь для себя сформулировать те риски, с которыми вы можете столкнуться. Чем больше вы их проработаете на этапе планирования, тем больше вы найдете для себя решений, которые вдруг вам пригодятся, если этот риск произойдет. Тем больше вы сможете предусмотреть для себя каких-то действий, которые будут минимизировать эти риски. И, соответственно, тем проще будет в дальнейшем это все происходить, но это не означает, что жизнь пойдет гладко. Мой простой пример, который... Я не могу сказать, что я... мне очень сложно было или не очень сложно, наверное, сейчас. Когда я в 2013 году приняла решение позаботиться о своей пенсии и на берегу ЮБК, в прекрасной ГАЗ, приобрести для себя квартиру с, на этапе строительства, на этапе фундамента под 15% годовых в долларах, я просчитала, какие только могла риски. Я просчитала риск потери дохода, я просчитала риск снижения курса доллара, я просчитала риск недостроя недвижимости и так далее, я просчитала все. Кроме одного. Кроме того, что моя недвижимость окажется на оккупированной территории. Ну, хорошо, так случилось. Мне пришлось принять другое финансовое решение. Я его приняла. Я продала квартиру и переместила деньги в другой актив. Все. А, и это показывает о том, что... Вы можете прекрасно сейчас, под настроением, вы можете быть так мотивированы после этого курса если написать свой идеальный финансовый план, но потом в реалиях вносите изменения в этот план. Меняйте ваши решения на наиболее выгодные для вас по вашей ситуации. Не бойтесь того, что придется что-то изменить, это нормально. Не бойтесь того, что... Какие-то риски вы не предусмотрели, это тоже нормально. Ненормально витать в облаках и закрывать глаза на очевидные вещи. Ненормально бояться признаться себе в том, что что-то идет не так. Вот это неправильно, так не должно быть. Перед собой не бойтесь. Не получилось? Отлично. Найдите того, у кого получается, и спросите, как они это делают. Нет гарантии, что это стопроцентно подойдет для вас и стопроцентно у вас сработает. Но пока вы будете размышлять, как у другого человека это получилось, ваш мозг найдет решение для вас, конкретно, как вы можете это сделать лучше. При условии, что вы не будете фокусироваться на том, как у вас все плохо и почему у вас не может получиться. Вот это не та стратегия, она не приносит хорошего результата. Ну, и напоследок мы с вами... Вы заметили вообще, как у нас почти час быстро пробежал, 50 минут? Элакивает, только непонятно, или быстро, или не быстро, да? Очень, очень быстро, очень. Очень быстро. А, а заметили, как быстро я таратурю, из-за этого время ускоряется? Ну, я могу замедлиться и немножко медленнее говорить. Давайте подведем итог. Пять советов, которые помогут вам реализовать финансовый план. В первую очередь, найдите свои скрытые ресурсы. Скрытые ресурсы, они точно у вас есть. Но, э, возможно, вы еще себе честно не признались, что они у вас есть. Возможно, вы еще не заметили, что они у вас есть. Либо не сформулировали для себя. Открывайте себя, открывайте в себе эти ресурсы. Оцените свой будущий образ жизни какой бы ситуации вы ни находились сегодня, подумайте о том, как вам хотелось бы быть завтра. А, знаете, есть мнение о том, что сегодня я формирую э, свое будущее, ну, лет через пять примерно. И буквально на днях именно э, этому я увидела подтверждение, потому что... Когда ты живешь в сегодняшнем дне, тебе все время что-то не так. Ты все время чем-то э, недовольна, что-то где-то тебе не подходит. И э, в очередной раз э, вот, за, прошли праздники, для меня это было сложное в плане работы. Я устала, я устала э, и от работы, и от людей, и от цифр. И э, вот эта усталость, она еще больше снижает настроение. Я села, задумалась, ну вот опять что-то не так. И когда я начала честно просто для себя анализировать, какова моя жизнь сейчас, я с удивлением обнаружила, что это как раз все то, что я прописывала для себя года три назад. Ну вот правда. И э, я поняла, что мои мысли сегодня они показывают, в каком направлении я окажусь через те же три года. То, как я думала три года назад, то, чего мне очень хотелось, те намерения, которые были у меня тогда, вот сегодня они у меня уже есть, и это прекрасно. Меня это очень порадовало, и я быстро собралась и решила, так... С учетом этой ситуации я хочу себе напридумывать и села быстренько придумывать, что я хочу. Поэтому оцените свой будущий образ жизни. Это будет для вас направлением, в котором вы будете двигаться. Все остальное это будут уже технические решения на ходу, которые вы будете предпринимать, либо принимать какие-то предложения, которые будут вам приходить. Но важна фокусировка в направлении. Что касается финансов, мы говорим о финансовом плане, один из советов – это регулярно инвестируйте. И если простым языком, то это означает, что получая 100% дохода, на покрытие ваших жизненных потребностей вам достаточно будет 90-10% отложите себе на завтра. Регулярно инвестируйте. Еще один совет касается мотивации. Помните о мотивации. Что такое мотивация? Это то внутреннее топливо, которое вообще нас заставляет двигаться. Если нет мотивации, то вы не шевелитесь, вам не хочется этого делать, правда? Не так много мотивации нужно, чтобы просто лежать на диване. Но иногда даже это не очень получается у трудоголиков и у людей, которые находятся в нервном состоянии, тогда невозможно расслабиться и отдохнуть. Помните о мотивации, подумайте о том, что вас вдохновляет, что вас радует, что вас пугает, чего вы опасаетесь. Мотивация может быть к когда мы стремимся к чему-то, то, что нас вдохновляет. И мотивация может быть от, когда мы уходим от чего-то, что мы боимся или опасаемся. Решите для себя, люди абсолютно разные по своей психологии, решите для себя, какая мотивация для вас работает больше. И когда вы ставите перед собой финансовые цели, либо вообще планируете цели, подумайте, что будет вас мотивировать достигать эту цель. Ну и от меня лично самый важный совет, оставайтесь свободными от непосильных долгов. Сам по себе долг – это нехорошо и неплохо, это частная ситуация. Тяжелый, непосильный долг, когда он превышает ваши возможности, он будет вас как финансово отягощать, так и психологически. Поэтому даже если случилась ситуация, когда вы на коротком этапе, или на затянувшемся этапе оказались в долгах, и вам сложно выходить из этой ситуации, соберитесь, найдите силы, сформулируйте для себя вот тот прекрасный будущий образ жизни, когда вы будете дышать спокойно, на коротком периоде, максимально коротком периоде, закройте эти долги, найдите способ решения. При этом это не означает, что вы отказываетесь от кредита вообще. Не каждый кредит тяжелый, не каждый кредит плохой. Учитывая все риски, которые могут быть, вот здесь сильно обольщаться при оценке этих рисков и рассчитывать максимально позитивный исход и план я бы не рекомендовала, вот тут как раз нужно быть очень жестким критиком, чтобы предусмотреть все-все-все нюансы. И тем не менее, даже если на сегодня у вас есть долги, это не означает, что вы не должны какую-то часть ресурса откладывать для себя на свое будущее и стремиться делать часть, которую вы направляете на долги денежного потока, меньше, то есть их погашать а часть, которую вы инвестируете в свое будущее, делать больше. То есть накапливать для себя свой капитал. Вашим домашним заданием будет заполнение формы. Я ее разошлю сейчас после вебинара. Составьте для себя свой личный финансовый план составьте его в той форме в которой вам удобно будут ли это просто прописанные ответы на вопросы и вы сможете сфокусироваться на направлениях и выписать какие-то основные финансовые цели будет ли это таблица может быть это будет график или диаграмма делайте так как вам удобно ну и мое самое большое пожелание к окончанию курса, это использовать на практике те знания, хотя бы частично, которые вы получили на курсе. Делитесь, получайте свой собственный опыт и передавайте его дальше в свои семьи, вашим детям, своим супругам, своим друзьям, в ваших общинах, в которых вы находитесь, в ваших громадах, в которых вы живете, работаете, отдыхаете, в ваших организациях, которые вы посещаете. Поделитесь полученным опытом за время обучения. Это будет здорово для вас, потому что наш мозг так работает, когда мне нужно кому-то пересказать, то э, сначала я разберусь сама, да, помните, как в том анекдоте про профессора? Пока я студентам объяснил, уже сам поняла, они не понимают никак. И это будет для вас закрепление. Ну и, конечно же, возможно, вокруг вас находятся те люди, для которых эта информация окажется очень важной и очень нужной. Не бойтесь, делитесь, тем больше вы будете получать, чем больше вы отдаете. Я очень благодарна за то, что была такая возможность с вами поработать. Я очень благодарна проекту Кэшер, который берет и объединяет несколько стран, женщин из разных городов, из разных стран и дает возможность нам с вами пообщаться. И э, это очень здорово, это круто, мы работаем в таком формате второй год, и меня это очень вдохновляет на то, что э, можно делиться простыми понятиями, которые ну, для меня кажутся вообще абсолютно очевидными, и э, я вижу, насколько это меняет мою жизнь, и мне очень хотелось бы, чтобы э, ваши мечты, ваши цели были еще круче, чтобы вы могли их достигать намного проще, избегая каких-то тяжелых, сложных ошибок, и чтобы ваше финансовое состояние всегда было устойчивое, и вы получали от жизни максимум с того, что можно получить. Спасибо вам большое, хочу Спасибо, услышать обратную... обратную связь, проговорите, пожалуйста, потому что я разговариваю по-прежнему с экраном, я бы очень рада была вас услышать. Данюша, спасибо огромное за ваши вдохновенные вебинары. Я всегда рада их слушать и очень познавательные, очень интересные. И мне очень хотелось бы, чтобы участницы наших хоть, хоть два слова сказали. Включите микрофон, пожалуйста, у себя. Кто? На... Вот я вижу, Ирина уже выключи... включила, вернее. Ирин, мы снова вас не слышим. Напишите нам хотя бы два слова, хорошо? Кто еще готов? Меня слышно? Слышно, Ольга, слышно. Добрый день, добрый вечер. Я благодарна проекту Кешер вам, Майлочка, потому что моя сейчас практика, моя деятельность это выс — это какой-то высокоскоростная жизнь, вот, когда очень много нужно успевать, когда очень много нужно сделать. И спасибо большое, Танечка, опять-таки, да, вот такие ключевые вещи на определенном цикле, когда прошлое занятие закончилось творчеством, вот, когда нужно было что то что-то и э, спланировать, вот, э, мы привлекли, я привлекла всю семью к этому творчеству, у нас получился такой коллаж э, финансовых есть, наших спроможностей, возможностей, что мы хотим, что мы, к чему мы идем, и действительно, вот, сегодня для меня открыть это главный добытчик, а кто он, вот, то есть я не... Э, акцентировал, да, это семейный бюджет, да, мы наполняем этот бюджет вместе, мы с супруги, вот, и, наверное, мы сегодня, э, моя семья здесь вместе, я поделюсь тем, что я, спасибо, Элочка, э, вам, потому что я спешила на вебинар, мы спасибо с мужем попа мы попали с мужем в пробку, мы вернулись таки на работу, чтобы Послушайте. Да, дочка настаивала, чтобы мы стояли в пробке, ехали в направлении домой, но муж сказал, что для нас это очень важно. Мы вернулись э, там, где есть интернет, там, где есть связь. И поэтому спасибо большое. То есть, как бы, да, абсолютно правильно, что финансирование нужно делать всей семьей. И когда-то еще три года назад я Танюша жаловалась о том, что для меня цифры это сложно, для моего мужа э, цифры это очень сложно. Но, тем не менее... Сейчас мы уже эм, опанували, овладели электронной программой э, финансового домашнего, э, как это называется, учета, вот. И мой муж контролирует, внесла ли я все туда. Отлично. Вот. Отлично. Спасибо огромное. Спасибо вам огромное. Кто еще готов?